прессование многослойной печатной платы. Перед прессованием на очищенную поверхность меди осаждается органический комплекс для развития поверхности и улучшения адгезии. Для позиционирования внутренних слоев между собой используется установка автоматической сборки пакетов. После сборки пакет внутренних слоев склеивается через припрег индукционным нагревом. В пресс загружаются 4 пресс-формы, каждая может содержать до 6 заготовок. Заготовка расположена между двумя разделительными пластинами и представляет из себя набор, который состоит из фольги первого наружного слоя, припрега, пакета внутренних слоев, собранных на установке сборки пакета, припрега и фольги второго наружного слоя. Собранные пресс-формы загружаются в вакуумный горячий пресс. В процессе прессования заготовки многослойных печатных плат склеиваются в единую структуру. После горячего прессования платы перемещаются в холодный пресс для контролируемого охлаждения. Далее пресс-форма разбираются и спрессованные заготовки передаются на операцию вскрытия базовых отверстий.